Всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Вадим Картавый. И мы с вами продолжаем путешествие, свое путешествие в игре под названием Generation Zero. Приветствую вас, друзья. Надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение. Мы сегодня будем собирать сеть командных бункеров. В общем, дела будут очень веселые. Кадры, я извиняюсь, потому что в прошлый раз что-то случилось с моим видением игры и я случайно облажался. Да, такое бывает нечасто и я я, конечно, извиняюсь, потому что мы... Так, я нашел автомат. Я буду действовать аккуратней. Так, ну давайте выдвигаться на поверхность. Я не помню, как я сюда прорвался, как я сюда вообще попал. Поэтому, если что, не обессуйте. Так... Мне не сюда. Ну ладно, давай посмотрим, что здесь нового, интересного, что я здесь пропустил. Точнее, а пропустил я мог очень много, фейерверки разные. Я постепенно-постепенно изучаю игру, постепенно понимаю ее. Я надеюсь, вам нравится это, потому что мне это нравится. Конечно, наши интересы могут не совпадать, но все равно, все равно, друзья мои. Будем двигаться по пути, по рисуночкам. Так, где-то я... Что? Слушай, круто! Я могу со всех сторон. Так, ну давайте посмотрим на карту, что нам нужно сделать. И пойдем в ближайший пункт назначения. Командный бункер Веслан куда нужно давайте двигаться туда так у меня не очень это получается с ними воевать с, дробов... с дробовука больше получается с пистолета а будет лучше блин здесь двое я второго не вижу я второго не вижу где он он стреляет, и я его не вижу. У меня этих-то немного. Как же я ненавижу этих роботов. Ты посмотри, какой он здоровый. Да ладно. Мне срочно нужна аптечка. Аптечка, говорю. Черт тебе деньги! Что? <свист> Быстрый лук, потому что патрон, патронов у меня опять мало. Я так понял, что у нас есть стандартные аптечки, еще есть нестандартные аптечки. Я их, наверное, всех добью. Пока 5 патронов у меня. Сколько на дробовике. Где они? Я их потерял из виду. И потерял ту кучу, где я настрелял. Вот он. Так, минус 1. Минус 2 Пока все хорошо Минус 3 Они бегут Бегут как трусы так, Мне надо подхилиться что блин патроны четыре патрона у меня осталось 4 мать его патрона где они они следят за мной что это но ну, немного надо срочно искать срочно искать где-то нам оружие а мы же убили много Бегали тут, прыгали и не помним вообще ни никак. Не помним того, что... Где оно? Так, вот я еще нашел какое-то местечко. Я предлагаю его облутать быстренько. Потому что тут могут быть полезности всякие. Если я, конечно, до этого не лутал здесь. Так, есть что-то, да? Ничего нету. Может, на втором этаже? На втором этаже тоже ничего нету. Вот, отлично. 65 патронов найдено. Еще а пара аптечек. Мы сразу используем аптечку, потому что у нас уже с... из-за того, что мы поносились там и берем что-нибудь из оружия. Чуть-чуть неправильно у меня все расположено, но... Я с этим разберусь, наверное. Продолжаем свое путешествие. Второй домик. Предлагаю осмотреть, но сначала... Вот этот веселенький гаражик. Так, отлично, у нас есть прицел. Точнее, я их уже находил. А как их устанавливать, я пока тоже не разобрался. Это мы вследствие игры с вами разберем. Да, я здесь был. Мед пиво пил. Был я здесь э, за кадром, поэтому двигаюсь ближе к точкам нам нужно К как я хорошо лазю по горам то а? прям легко найти план в бункере будем искать мы опять как в какое-то подземелье Да пойдем наверное так здесь что-то интересное так Ух ты Для привлечения внимания. Где-то он здесь есть. Я его просто не. могу и не увидеть, елки-палки, темно. Вот он. Так, еще. Троманами вот тяжело вообще У меня Блин, это тот же Да ладно Где ты? там еще один подбежал Вроде бы бой закончен. Отлично. Практически без потерь. Практически, но не совсем. Я хотел посмотреть, что здесь. Так, здесь нет патронов вообще. Здесь 60 патронов. Здесь что? 22. Отлично. Все, идем дальше. Здесь мы облутали. Здесь я, по-моему, был, но я не совсем все осмотрел, скорее всего. Ну да, точно. Ты... Нифига себе! на него Так, надо валить и искать патронов, Потому что без патронов мне здесь делать Нифига 20 патронов, филки палки 20 сейчас в него все и патроны Сажу. Пять патронов. Что же делать? Как же от них избавиться? Надо применять технику. Как же быть-то а, с ними? Где здесь патроны? Может, здесь есть что-нибудь, а? Отлично. Хоть что-то мы нашли с вами. 60 патронов. Так, вот этого почему-то я не полутал. Ну, давайте пошли охотиться. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы будем... Выносить. Вау wow. Где-то вот он там ну, Вроде бы есть Так, вот здесь я еще ну, Давайте немного отступим Я подхилюсь Двадцать патронов есть. Отлично. Просто отлично. Но там еще есть, скорее всего. Первый большой убитый робот. Но поскольку, постольку я его... Так. Что здесь? Патронов-то нету, ребят. Два, семь. три четыре. Ну хочешь здесь что-то есть. Ну, с пистолетом, блин, это как, вот, не знаю. С садомазохизм, короче, с пистолетом играть. Единственный плюс от пистолета, единственный плюс, то что... Так, кто здесь... А, ты что ли? Я его не вижу. Вот. А, он еще взрывается, палки. Так, еще кто-то есть там. По дороге, вижу. Где ты? Это игра просто суперская Столько мне адреналина получаешь от нее Поиграв я просто получаю удовольствие Так, это был баг какой-то, что ли? Только что было, а потом раз и нет Ну, предпочтем, что это был баг Предположим Так, давайте дальше осматривать эту территорию. Так, ладно, здесь ничего нету у нас интересного, а вот здесь у нас много чего может быть. Это какой-то склад. Нитушки нашел, нитушки. Так, а здесь что у нас? Я так и знал. Я так и знал. Брита. Интересно, выстрелит или нет? Где он? Мне страшно. Воу. Ты видел только что? <смех> так, я видел здесь робота. Поэтому... Я аккуратненько вылезу. Иногда они ну, прям на изи убиваются. Иногда просто вот кошмар какой-то попадается. Такие, что... Прям аж страшно. Ну что, пойдемте дальше смотреть. Что нас ждет здесь? Что? Он еще не умер. <смех> Прикольно. Клоп сосался. Так, здесь мы что-то не с вами не добрали. Смотрите, у нас есть значок. Зов о помощи я завершил. Новое поручение. Э, нужно восстановить работоспособность. Э, я, я предлагаю ее восстановить. Так, здесь у нас тупик, да? Как я понимаю. Нет. В этой игре нет тупиков. Так, ну я бы сначала домик какой-нибудь облутал. Что ты мне показываешь кого-то? Вечно показывающий куда-то. Может, клоп какой-то остался, не знаю. Так, ну ладно. Давайте осмотрим все машинки. Не знаю, много ли я пропустил здесь или нет. Потому что я тут раз <свистит> по своим стопам пошел И много чего оказалось, что я упустил в том числе и... Автомат. <свистит> Самую важную часть, которую... Ничего нет Домик, да? Мы вроде бы в дом не заходили Не смотрели что там Давайте попробуем зайти Посмотрим что там в доме Здесь в принципе Можно сразу обойти гараж В первую очередь что здесь может быть. Скорее всего, что-то есть в доме. Потому что он так и показывает мне туда. Отлично. Что мы здесь ищем? Крейсер Аврора. Это просто вот, я не знаю, тут опять 00 часов 00 минут. Вроде бы все, да? Мы обошли, все посмотрели, ничего нет такого интересного. Куда он показывает, непонятно. Может быть здесь на кухне. Ничего нету. Ладно, пойдемте дальше, потому что нам нужно двигаться вперед. Давайте посмотрим, что в грузовике. Да и вот здесь бы интересно посмотреть, что здесь. А здесь ничего. А здесь я был, да? Нет. Я обычно двери открытые оставляю там, где я был. Это у меня привычка такая. чтобы понимать был я здесь или нет понюхали короче мы это местечко давайте понюхаем грузовичок потому что мне интересно что в нем и вот э, на этом складе побудем Отлично. То, что нам нужно было. Так, здесь что? Быстренько осматриваем. А, я здесь уже был. Ну все, тогда двигаемся вперед. Осталось посмотреть, что у нас а, с вот этим помещением. Что у нас здесь? Я много патронов взял вроде бы. Может, мы поменяем оружие? И Давайте посмотрим, что у нас а, здесь, раз нам так давали. Это задание. Ха. Круто, слушай, я здесь не могу пройти. простых Аптечек мы набрали Но они простые Ими приходится Два раза хилиться Ладно, давайте дальше идти Даже три раза Чтобы полностью Восстановить свое здоровье Так, здесь больше ничего нет О, глушитель Для пистолета, отлично Мы сюда не зря зашли но здесь темно как... Я не знаю где. И страшно. Ч ⁇ мы будем заходить внутрь? Ты болезни и лекарства получили? Достижение мы. Что-то интересное такое. Сломанный робот был что ли? Так, ну наверное мы вглубь направимся. Я покажу вам, как я тут справляюсь с опасными задачами. Нет питания. Скорее всего нужно его будет восстановить. Вы как раз посмотрите, как это весело, по-моему. Так, но ну я возвращаюсь назад. А где у нас э, вход? Нет, питание пишет. Так, я хотел еще вот этого облутать. А, вот. Подход к питанию. Здесь вообще весело. Чего? Где он? потратил на него патрон. Так, мне нужно подхилиться, ребят. Сейчас посмотрим, сколько у нас э, процентов жизни. И продолжим свой путь. Включим питание. Задачи мы выполнили Все, которые нам нужно было выполнить На сегодняшний день Я думаю, что Вам Понравилось да? Сегодняшний рейд Наш сегодняшнее путешествие Оно оказалось очень Интересным Давайте посмотрим, что у нас в командном центре. Потому что здесь тоже может быть что-нибудь интересное. И на этом мы с вами... Так, где-то здесь есть робот. Еще один. Говорит по-шотландски, поэтому переводить я не буду. Или по-немецки, как он говорит, я не знаю. Так, давайте полутаем. Здесь ничего интересного нету И пойдем вот к этому знаку Ой, еще один его даже не заметил Все отлично. Он засел в сортире козел. Так, еще где-то есть. Прям игра не дает мне никак. Здесь ничего интересного я не нашел. Опять откуда взялся? Вот так. Так, что-то я забыл, походу. А где это что-то? Непонятно. Ага, вот она. Так, у нас здесь что-то интересное. Понятно. Мы сюда не можем попасть. Как же перекрыть эти все? Давайте по-быстрому. Два раза такой, а? Да ладно. Он прям на меня летел. Ну все, друзья, на этом все. Мы в следующий раз с вами будем добираться до радиовышки к западу от Граль-Торпа Граль... на Нора-Сальтерман. В общем, я думаю, что эта серия получилась довольно-таки интересная. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока.